Замечательный минский инженер. Ну, инженер, это он только так, должен деньги зарабатывает. На самом деле он потрясающий автор задачи для школьников. Игорь Федорович Апович. Мне он очень нравится. Подберите, какие вершины выглядеть, какие вершины не выделите, если вы берете любую вершину и ее соседи то там количество среди этих точек, вершина и соседей, среди этих точек должно быть нечетное количество выделенных вершин. Тетрайдер, смотрите. А? Тетрайдер. Тетрайдер? Да. Вот эту клетку. Отмечать? Отмечать. Отмечать? Да. Вот И здесь? Да. Отмечать. Отлично. Коля предлагает такую конструкцию? Смотрим. У выделенной вершины ноль выделенных. Отлично, четное число. У не вершины три штуки. Замечательно. Придумал. Придумал. А вот теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть еще такие конструкции? Да? Есть. Пожалуйста, идите. А -а -а. Я нарисую картинку, а вы мне ее скажете, что накрашивает, что нет. Что выделять, что не выделять. Пожалуйста. Выделять дальше. Выделять? Выделять. Отлично. Проверяю. У этой три штуки. Считая вершину и соседей. У этой одна, у этой одна, у этой три, у этой три, у этой одна. Отлично. А вот с Понятно, что можно перебрать. Понятно, что можно перебрать. Понятно, что можно нарисовать любой такую. Я сейчас нарисую какой-нибудь достаточно сложный экран. То есть, если я нарисую не красивый кубик, где подходят красивые конструкции, а я нарисую какую-нибудь собачку. Давайте. Давайте. Итак, это будет голова. Это будет туловище. Это будут ноги. Это будет хвост. Больше. Вот а уши? Нет, буду, что еще пририсовывать или так? Уши, Уши. Нос. Интересно, кто я учил рисовать? Это девушка молостная. Дело в том, что, э, извините, любая лишняя вершина, это для меня... Я не забирал картинку. Нет, дайте не задушить. знаете, мне и так хватит. Я сейчас вам объясню, как можно без полного перебора, в соответствии с темой нашего сегодняшнего занятия, системой линейных уровней дни, над полем вычинок, как можно решить эту задачу. Оказывается, все легко. Надо каждой вершине усвоить букву. А вот сейчас нужно написать систему. Посмотрите, из какого количества уравнений. Для каждой вершины будет свое уравнение. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Будет аж одиннадцать уравнений. Они выглядят очень просто. А плюс Б сравнимо сравнима с единицей по модулю А. говоря, сумма А, Б и С ничего. Так, все эти наши неизвестные принимают значение в очень простом множестве. Только 0 и 1. 0 это вершина не выбрана, единица вершина выбрана. Я повторяю условия задачи. Надо, чтобы для любой вершины графа, когда вы посмотрите на нее и на соседей, то там было бы нечетное количество выбранных вершин. Дальше. А плюс Б э, плюс С это опять таки единицы. Только я сначала писал для А, а теперь я пишу для Б. Дальше. С Д и Ж это у нас кто? С Д и Ж С Д Ж... А нет, еще А еще А А С Д и Ж еще Б А Б С Д и Ж это тоже единица. Отлично, я написал уже уравнение для С. Теперь уравнение для Д это С Д Е и... так, ребята, если я сейчас хотя бы по одному ошибусь, то все, у меня уже ничего не получится. Поэтому, пожалуйста, тщательно смотрите, вот я все уравнение для А, для Б, для С, теперь для Д, да? Уравнение для Д его входит 5, э, потому что D связано с 4. Отлично. Теперь Ешка это совсем просто. Е плюс Д это... Дальше, D плюс F, это у меня тоже единица. Для G, надо написать, что G плюс E, это единица. Для H, то же самое, H плюс E, это единица. Для I, для I у меня будет так, D, дальше G, H, I. Это все вместе единица. Теперь для Ж. Это будет С, И, Ж, И, Х. Это будет единица. И, наконец, для К. это уравнение так записывается Ж плюс К, единица. Вот. Ребята, заметьте, пожалуйста, получилась система из 11. Ну, на самом деле, первые два очевидно проносили, поэтому я могу второе из них прямо сразу зачеркнуть. Давайте я буду эту систему упрощать. Здесь очень важная штука. Когда вы имеете дело с системой линейных уравнений, то на самом деле есть один метод, который надо вначале выучить, и он огромное количество задач решает. Метод последовательного исключения неизвестных. Да что? я говорила, а как вы составите это в минуту? Я условию То есть буква означает, выделена эта вершина или нет. Если она равна единице, значит вершина выделена. Если она равна нулю, значит вершина не выделена. Я смотрю на какую-нибудь вершину, ну, например, на самую последнюю вершину А. Есть она, есть и вершина G. Вот в этих двух вершинах в сумме должно быть нечетное количество отмеченных. То есть, соответственно, Ж плюс это единица по 2. Теперь понятно? И так я прошелся по всем вершинам. Так вот, метод последовательного исключения неизвестно. Это очень простая штука. Это вы смотрите на уравнение и говорите, что из этого уравнения там такую-то букву я выражаю. И после этого добиваетесь, что вы эту больше с остальным уравнением уже не уравнивали. Например, смотрите на самое верхнее уравнение. А плюс b плюс c сравнимо с единицей. И прямо так и пишите плюс b плюс c. Так, вы ну, понимаете, почему плюс и минус, по-моему, давние тоже, правда? Поэтому я так и переписал. И теперь я могу пройтись по всем уравнениям, убрать из них везде букву А. Но в данном случае это очень легко. Достаточно это уравнение но у меня вашего подписаться, я должен верхнее уравнение вычесть из нижнего Получится d плюс G это 0. Отлично. D плюс G – это 0. Остальные переписать. Понятно, что E выражается через D, правда? E – это 1 плюс D. Соответственно, в этом месте я э -э ничего не пишу, потому что здесь E нет. А вот когда буду переписывать остальные уравнения, вместо E буду подставлять 1 плюс D. Отлично. Итак, вот это уравнение я уже учел. Это я уже учел, это я уже учел. Осталось вот это, то есть вместо e пишу 1 плюс d, соответственно, единичек тоже уничтожится, получится c плюс f плюс i это 0. Отлично. c плюс f это 0. d плюс f это единица. Ну, давайте, я не буду пытаться уже сейчас экономить. g плюс e это единица. Я вам хочу переписать на одну доску, чтобы все видно. g плюс i e, это единица H плюс это единица. Так, так, так, так. Дальше вот ну, там вот идет что-то ужасное. D, G, H и G. D, G, H, I, G. Это единица. С и ЖК. Сейчас С, да, С еще не вывершено. С можно ли здесь еще что-то рассчитать Конечно, можно. А именно, можно считать, что d плюс G 0 это на самом деле выражение для d. Ну, отлично. Итак, d это то же самое, что G Кстати, я вставляю сюда. Вот здесь получается, что это на самом деле живь. И теперь везде прохожу по всем уравнениям. Мне это легко, потому что мне есть ряд. Вам это сложнее, но все равно, все равно, все равно, все равно. Итак, D это G. Все, да? Теперь смотрите, здесь у меня есть G плюс G. Это, конечно, 0. Поэтому я это уже сделаю. Все? Больше нигде D да, нет? Или есть? Нет, правда? Больше нигде нет. Хорошо. Теперь я смотрю на какое-то следующее уравнение. Например, есть вот такое замечательное уравнение g плюс k единица. Хорошо? Значит, k это на самом деле g плюс k это единица. Вместо k подставляю сюда 1 плюс g. g плюс g даст 0. c плюс i это 0. Видите, еще k есть в этих уравнениях? Нет, больше k не было. Отлично. Отлично. Теперь делаем дальше. О, видите, f f это 1 плюс g, все, стираю здесь, стираю здесь, вместо f пишу 1 плюс g, c плюс 1 плюс i плюс g, это я вместо f написал 1 плюс g. Это уравнение стираю, значит это у меня будет 0. Так, заметьте, уравнений осталось сегодня так много, поэтому э, есть шанс все это доделать. Так, а буква f еще есть? Нет буквы К, тоже нет буквы Д. То есть у меня уже опять можно выражать, да? Что можно выражать? Например, здесь удобно выразить букву Ж через Отлично. G I. Отлично. Ж это один плюс И. Все, Стираю это. И теперь надо вместо Ж везде подставить один плюс И. Подставляю сюда один плюс И. Все это уничтожается, получается, что h это 0. Стираю это уравнение. h это 0, поэтому и это единица. Стираю это уравнение. и это единица. c плюс i это 0. Значит, c это тоже единица. Стираю это уравнение. И теперь подставляю сюда. Значит, c это единица. Это единица и это тоже единица. А значит, g это что? g это единица. Отлично. Значит, я стираю эти уравнения, пишу, что g равно единице. Теперь легко все вычислять. Смотрите, 1 плюс i это на самом деле 0. 1 плюс g это на самом деле 0. 1 плюс g. Это ноль, g это единица, так, 1 плюс g это ноль, а что b и c? c это что c это единица, а что такое b? Свободно неизвестно, потому что вы, у вас две... Ну а есть получается, что я сейчас пишу, что а это б, при этом они могут быть какими угодно, правильно? Правильно. Все, возвращаюсь к картинку. Итак, С это единица, значит я эту точку должен выделять. И это единица, я ее должен выделять, отлично. H это ноль, я ее не выделяю. G это 0, тоже ее не выделяю. Так, так, так. F тоже не выделяю. К не выделяю. Так, что еще? D и G выделяю. Выделяю G выделяю D. E не выделяю. А и Б вот здесь два варианта. Давайте я поставлю одновременно, что я их выделяю и что можно не выделять. Так, давайте проверять. У этой вершины одна выделенная соседка, отлично. У этой одна, у этой одна, у этой три, то есть она идет У этой одна, у этой одна, у этой три, у этой либо пять вместе с ней, либо три идеально. Что это за счет решения?